Силовые фрезерные патроны тип 0940 предназначены для работы в тяжелых условиях фрезерным инструментом. Для зажима инструмента применяются разрезные цилиндрические цанги тип 0920. Размерно существует несколько линеек цанг JM и патроны соответствуют их размерам. Патроны тип 0940 могут иметь хвостовики с конусами Морзе от 2 до 5 с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK с конусами 7.24, от 30 до 50 и R8. Эти патроны сочетают в себе три важнейшие характеристики – высокое усилие зажима, высокая жесткость, высокая точность.